Может быть, у кого-то возникнет вопрос: зачем мы это все делаем? Ну, не хожу я в туалет каждый день, ну, голова у меня не болит, вроде не желтенький, не чешусь. Ну, то есть меня это не беспокоит. Зачем я должен это все делать? Во-первых, нет желчи, нет переваривания жиров. Друзья, каждая мембрана любой клетки нашего организма имеет под собой жировую структуру. Не будет желчи, не будет переварена жировка. И не будет их образовано. Следующий момент. Нет желчи, нет детоксикации организма. которая, То есть, естественно, все, все продукты вот этого так называемого детокса, да, который делает печень, они куда выходят? Да, часто может выйти в кровь. Но большая часть выходит в желчь. Нет желчи, нет процессов детоксикации. То есть это все стоит и просто гниет, там у нас внутри: нет желчи, нет туалета. Продолжая вопрос детоксикации. Вернее, как, желчь выходит, но вот она густая, она там не простимулировала кишечник, нет туалета. Друзья, вот это! грязная желчь назовем ее так вот она стоит в просвете кишечника и что происходит вот человек день не сходил в туалет два не сходил в туалет три не сходил в туалет куда это все девается это обратно всасывается в кровь дойдет ли это до печени Ну конечно дойдет но она его снова детоксицирует снова выделит в печень. Снова туалета не будет. Просто с каждым разом вот этот проход через печень, он все уменьшается, и уменьшается, потому что кровь отнесет этот токсин там к одному органу, к другому органу. У нас тут прыщички появятся, там лимфоузлы воспалятся, там какой-то начнется. Да? Ну, неважно. Вообще не связано с желчью какой-то... Э процесс начнется. Даже вот проблемы эстроген-доминирования, да, о котором сейчас тоже очень много говорят, идут из-за нарушенного туалета. Потому что эстроген, вот этот плохой, он выделяется в желчь, и если он не вышел из организма, он обратно всосался и начинает внести свою негативную функцию. И еще немаловажный момент, Густая желчь плюс загиб, плюс, там, например, паразитарная инвазия, плюс а, полипы и так далее равно камни. Никто из нас с камнями не рождается. Это то, что мы делаем своими прекрасными руками и своим организмом. То есть если предрасположенность к застуру желчи есть, вам вдвойне за этим вопросом нужно следить, чтобы потом не лечь на операционный стол и не лишиться, в принципе, желчной. Потому что э, желчекаменная болезнь, она молодеет. Да, раньше считалось, что это... Страдают ей полные большие женщины там, в 50 лет, 40-50 лет, страдающие там, атеросклерозом, и так, далее, и так далее. У меня э, среди моих подопечных, среди моих знакомых есть женщины в возрасте от 30 до 40 лет, у которых уже желчкальная болезнь, и у многих уже удален желчный. То есть болезнь молодежи. И про детей, вот я не зря сказала, если вам на УЗИ говорят, и, и у вашего ребенка там, например, есть запоры, и вы понимаете вот сейчас, что у него есть застой желчи, в ваших руках научить его с этим жить, чтобы потом это не была та девочка там в 20 лет, в 30, которые удалят. Жалочный пузырь.